Друзья, всем привет. Мы сейчас находимся во Франции. Спасибо очень доброй семье, которая приютила нас, дала нам ночлег, накормила нас, наших детей. Очень-очень вкусным борщом. Мы давно такой борщ не ели, неизвестно, когда теперь еще покушаем. Так, мир не без добрых людей. Мы сейчас утром вот тоже проснулись, покушали, будем выдвигаться дальше. И... Я смотрю, весь мир помогает украинцам. Это очень трогательно. Наверное, в каждом городе, в каждой стране найдется очень много желающих помочь. но это чувствуется, это настолько приятно. Отдельно хочу сказать огромное спасибо нашей подписчице Светлане... Светлане Сидоренко, если я не ошибаюсь. Да? Светлане Сидоренко или Сидоренко могу неправильно произнести. Именно Гея, огромное спасибо и низкий поклон, именно она помогла организовать нам наш ночлег. Несмотря на то, что сама Светлана находится сейчас в городе Киеве, там где очень сложная, непростая ситуация и очень тяжелые жизненные условия, и несмотря на все это, хотела плакать, несмотря на все это. Она даже в таких тяжелых условиях смогла нам помочь отдаленный Человек смог помочь тот, которому по сути сейчас больше нуждается в помощи, чем мы. Помог нам с ночлегом во Франции. На обратилась к своей дочке, дочка обратилась к своей куме. И вообще здесь настолько люди помогают нам, украинцам. Светлана, спасибо вам огромное. Не хотела я плакать спасибо всем огромное светлане спасибо анечке и ее семье которая нас здесь приютила приняла с детками всех накормила очень вкусно накормила и еще тот кто хочет ехать допустим, ну кому некуда ехать, да, и хочет остаться во Франции, кто, у кого есть возможность доехать сюда, то можете писать мне в личные сообщения в Инстаграме, в Директ, я вам дам телефон, контакт, где вас здесь примут, расскажут, проконсультируют, что, куда, куда податься, кому обратиться, Здесь в мэрии помогают, организовывается уже группа волонтеров, которые тоже будут вот курировать тех людей, которые сюда будут приезжать. Поэтому если кому-то нужна помощь, консультация, любая информация во Франции, то, пожалуйста, пишите мне, я вам дам телефон Анчики, которая помогла нам. Ну а мы двигаемся дальше. Мир огромный, кажется, но на самом деле он не такой огромный, как кажется. Такой маленький, где очень много много добрых людей. Их, оказывается, намного больше. Все, нас провожают, мы выезжаем. Все, давайте. Мама, папа, папа. Давай, садимся. Мама. Кроме того, что нас накормили, нам еще столько еды с собой Мама. дали. Сегодня еще у нас сколько? 1200 тоже. 1280. 1280 и все. И мы на месте. Ребята, мы едем по территории Франции. Что я здесь для себя обнаружила, я увидела. Деревья мимозы, деревья или кусты ну, Прям я видела такое огромное дерево Цветущее Я вообще обожаю мимозу А тут прям такой бонус Как это все красиво Она цветет Такая прям вся насыщена Желтого цвета Я в восторге Смотрите, вот это дерево мимозы Смотрите, какое оно шикарное Обалдеть не передает камера да, на ехали, ехали туда Вадим через 50 метров. Держитесь правой стороны. Сколько сегодня градусов? Плюс 6 сейчас. Класс. Это будет наверное плюс 12-малку. Да? По Смотрите, это все мимоза желтая. Вот это все мимоза растет. Я... Я... Я... Вот, вот вдоль дороги. А, Багу. сколько Багу. много! Багу. Круто. Мы едем вдоль мимозы. Багу. Багу, мама, ты рожь, а и вот дерево. Мама, смотри, там. Очень много. Мама, на Да, я вижу. Столько ветряков.